Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Ну что хочу сказать, лето заканчивается, заканчиваются и песни, Алете, вот. Ну, все же жизнь продолжается. Вам я много уже работ достаточно выставил на моем канале. Но это еще не конец. Сейчас еще прозвучат множество песен. В моем исполнении, также моего сочинения и стихов и песен. Вот. Но я хочу сказать вам другое, друзья мои. Кто меня слышит, кто уважает мое творчество, вот. кто неравнодушный к моему творчеству, я хочу сказать одно. Скоро. Просто опять меня не будет долго в эфире. Вот. По обстоятельству, по моему здоровью, вот. Скажу одно, как только все поправится, как только все благоразумится, я сразу что-то и выставлю. А пока я вам вот сейчас что я сочинил, Последние мои работы выставлю и на этом пока я маленечко прекращу вот. свою деятельность, потому что нужно поправить мое опять здоровье. Вот. Ну что, друзья мои, опять, как всегда, новые песни от меня. Итак, полетели. Не утаив прохладу ночь В конце июля, Нарушив тишину, По окнам дождь стучал, Периодически стихал, в ночи тоскуя своей он сырости о чем-то бормотал. Хотя ночной дом, но его порой проказы. Неугомонная дробь летнего дождя. Быть может, запоздалые, так я рассказы. Потом как он. Рассказывал шутя, Ему затихнули бы совсем, чтоб не тревожил, он разошелся, дождь насильно не унять. Еще до пуще ночью сырость свою моножил. Кто мог бы так тиху, вот так даже я понял. Действие, в ночи в сырой погоды природа умывалась ног до головы то эту миссию ночной тоске заботы мочил сознательно увядший вид листвы хотя бы ночью есть одушина прохлады Пускай немного дождь по окнам постучит, В Ночной погоде не нужны уже преграды. Пускай хоть ночью дождь по тюмах поморосит, Ну а под утро дождь немного затихая, Все реже моросил, смирившись, тишиной. Ночь растворилась а рассветом по такая, Ничто не вечно в этом мире под луной. Ну вот, песни исполнил, спасибо мои хорошие, до скорых встреч, пока-пока, пока-пока, пока. С уважением к вам, Алексей, доктор Лев, пока-пока.